Трианекс. Реал-бизнес-тим. Всем привет! С вами Ася Стрельцова, один из активных участников международной команды интернет-предпринимателей Trianex. Сегодня я расскажу вам, как оказаться в нужном месте и в нужное время. Друзья, сегодня, придя в интернет-бизнес, мы наблюдаем достаточно интересную картину. Одна компания, другую пытается перекричать, кто же из них лучше. И, естественно, это не вызывает никакого доверия у нас. И, друзья, как же все-таки выбраться из этого хаоса и сделать правильное решение? У нашей команды Трианокс сегодня есть достаточно верное решение этой проблемы. Советом лидеров нашей команды Трианокс ведется постоянный мониторинг компаний, которые существуют сегодня на рынке. И при этом компании проверяются на их выгоду. То есть, какую выгоду партнеры нашей команды получат от компании, то есть прибыльность маркетинг плана. Также проверяется на уникальность и востребованность продуктов и обязательно на трендовость компании. И сегодня одной из самых лучших компаний призвана, признана компания Brain badance друзья. Так как же все-таки оказаться в нужном месте и в нужное время? Друзья, сегодня компания Brain Buddance объявляет уникальный промоушен, в котором могут участвовать далеко не все, только вновь подключенные партнеры к этой компании. Причем осталось всего полтора месяца. Если вы подключаетесь до 31.. -го декабря к компании Brain Abundance и в течение 30 дней подключаете всего троих человек. Вы участвуете в этом промоушене. Что за промоушен? Вы участвуете в распределении 1% от всего многомиллионного товарооборота, который сделает компания за весь 2015 год. Это настоящий подарок от компании, друзья. Если вы сегодня еще не знаете, как делать бизнес в интернете или не умеете подключать людей, что вы попали именно в нужное место, именно в нужное время. Сегодня стартовала вторая группа нашей мощной бизнес-академии Трианекс. Друзья, сегодня вы имеете возможность абсолютно бесплатно обучаться в этой профессиональной бизнес-академии. И по многочисленным просьбам, просто реально, по многочисленным просьбам было продлено зачисления в нашу бизнес-академию «Трианекс». Друзья, успейте присоединиться до 22 ноября, и вы попадете на профессиональные бизнес-тренинги. Вы научитесь делать этот бизнес правильно и получите вместе с нами свои настоящие результаты, настоящие деньги. Друзья, я предлагаю прямо сейчас присоединяйтесь к нашей команде «Трианекс», обучайтесь правильно делать этот бизнес, получайте от этого настоящее удовольствие. А с вами была Ася Стрельцова. До встречи следующих видео. Всем пока. Бизнес Тим.